Всем здарова, с вами Гитр 94 и сегодня у нас мы, к сожалению, не посмотрим реакцию на знакомьтесь Бог», потому что она до сих пор не вышла, хотя уже 14 число. Зато вышел новый ролик на канале Федор Комикс. Бесит лохотроны. С этим каналом я знаком. У него там хорошая анимация у Федора Комикса. И про бесит, и прочие. Там у него есть. Типа гуманитарий Тегнарь. Мне, честно, нравится такая анимация у него и подход к жизненным ситуациям. Феникс Анимаш. Не можете войти на сайт dotkasina.com. Воспользуйтесь единицей, чтобы... Это да, это бесит Джой казино. Эй, отдай. Как ты можешь быть таким спокойным? Нас везде обманывают! Где обманывают? Везде! Кто? Они! Гороскопы, которые ты читаешь! Да если поменять местами предсказания, вообще ничего не изменится! Это да, это гороскопы, в каждом журнале как совершенно разные гороскопы. Нет сотка! Что ж, правда повезло! В этот раз без результативного газа! Как можно делить человечество на 13 частей да и отрывать одну из них финансовый успех? Да все финансовые биржи уже бы рухнули! Угу. С ним бы бедные были. А да, дай читамелочь. Попался! И купил лотерейный билет, вероятность выигрыша в котором такая же, как если на тебя упадет метеорит! ха ха я, я понял, что а это я ссылка. Я эти, Проще позвонить, чем у кого-то занимать. А, коллекторы. Брать! А, коллекторы. Брать! А, коллекторы. Брать! А, коллекторы. А, коллекторы. коллекторы. Если О, да. И хрен вытащишь эти игрушки. Мне, конечно, некоторые могут вытащить там, но это личные случаи. И как же без ваших любимых блогеров, которые пользуются вашим доверием и рекламируют всякую поражу? Я нашел верный способ заработать на петушиных яйцах. По ссылке в описании есть действенный метод. Тысячу. О да, была такая хрень. И это не финансовая пирамида. Якобы ты получишь больше, когда будешь все, выращивать эти всегда. яйца или что там было. Нет, ты Заход тупо ты отдаешь ты им деньги, деньги и все, а ты, ты с ними прощаешься не навсегда. Не знаю, что тебя бесит? Положи под подушку кусочек сахара и попрыгай на одной ноге. Если ты этого не сделаешь, все, кого ты любишь. Кир да, разводил в комментариях. Знаешь, в чем ирония? Ну, мой диплом психотерапевта поддельный. <реш> О, я все это время принимал психо Какой дизайн! По фальшивому дифуху. Хм. Не, психология. Да, смартфон. Псих знает, что покупать смартфон в день поступления очень дорого. Надо подождать. Во-во-во, типичные! Блин. Черт. Поддержать выход новых серий вы можете на Патреоне. Типичная на вот, э, Залево, скидка в магазине. Тупо наклеить Типа, что это стоило дороже, да, до, до оригинальной цены. Они любят сделать сначала наценку, а потом, типа, скидку до оригинальной цены. Вот. Это да. Это точно. И.. Если вам понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, вспомните в группу ВКонтакте и подписывайтесь на канал Фёдор Комикс. Мне лично понравился это анимация, то что тут все действительно типа, про все эти лохотроны рассказано. Вся правда. И эта реклама Джоик Казино, а, бесит нереально, блин. У нас же вроде запрещено уже казино. Нет, его все равно рекламируют. Какого хрена? А, да, до следующего видео.